Человек всегда обладал свойствами, качествами творца. Мы с вами должны разблокировать, то есть очистить все свои каналы восприятия и таким образом получить все обратно себе, все, что мы когда-то заблокировали и в результате чего в общем-то потеряли все свои способности. Такими потеря... потеряшками, скажем так, не так много, на самом деле, но успели забыть все практически. То есть за такой короткий период мы вообще потеряли все свои свойства и качества и, в общем-то, ничем не обладаем. Даже животные на сегодняшний день иногда бывает обидно. Вот посмотрите, животные обладают свойствами и качествами больше, чем мы. Но как такое могло быть? Да, такое, наверное, не должно было произойти. То есть у животных должно быть так, так не бывает. Это говорит о чем? Это говорит о том, что у нас было больше свойств, и мы обладали большими свойствами, чем животные. И просто мы их хорошо потеряли. Каждый сценарий пишется. Да, нужно учесть то, что мы жизнь свою уже сотворили. То есть как творцы, будучи на небе, условно говоря, на небе, мы пишем сценарий своей жизни и, разумеется, пишем во всех красках. С самыми разными эмоциями, и бурей эмоций каких-то, да, и, как приходя сюда, начинаем спрашивать, господи, за что? Ну, на самом деле, весь сценарий нами продуман до мелочей, и на самом деле все уже расписано, поэтому нет претензий никому, на самом деле, кроме как к себе, да. Ну, давайте попробуем... Попробуем погрузиться и посмотреть, что у нас получится, как мы будем работать с центром реализации намерения. Да? Что мы от него хотим, да? как мы хотим его активировать. Мне подсказывает, что упражнение сложные для вас, поэтому нужно разбить на несколько этапов. То есть нужно научиться сначала какую-то часть упражнения делать и... На следующем занятии другую. Хорошо. На 5-10 секунд задерживайте дыхание. И выравниваем дыхание. Оно должно быть еле заметным, длинным.